Приветствую пользователей программы ATAS. В этом небольшом видео я расскажу, как пользоваться окном менеджер инструментов, как выбрать нужный инструмент и далее работать с ним. Перед нами открыто главное окно программы ATAS. При нажатии любой функциональной кнопки главного окна появляется окношка для выбора инструмента. К примеру, нажимаем Chart. Появилось окно. Это окно и есть менеджер инструментов. Здесь мы видим вкладки Избранное и все инструменты. С самого начала нас интересует вкладка «Все инструменты». Тут находится список всех доступных инструментов, группированных по секторам и биржам. Вы можете ввести тикер инструмента с клавиатуры или найти его в списке. Откроем, к примеру, секцию «Металлы». Рассмотрим самый первый фьючерсный контракт на золото. Справа в колонке представлен список контрактов. Буква в скобочках означает месяц торгуемого фьючерсного контракта. Каждая буква присвоена определенному месяцу контракта. Цифра рядом означает год торгуемого контракта. Спецификацию каждого инструмента можно посмотреть на сайте биржи, на которой торгуется инструмент. В данном случае это Чикагская биржа. В самом низу данной колонки представлен контракт Continuous. Это синтетически склеенный контракт на данный инструмент. Поскольку одна из специфик фьючерсов является их срочность, в одно и то же время по каждому инструменту может торговаться несколько контрактов с разной датой экспирации. Перед истечением активного контракта объем перетекает на следующий контракт, и все трейдеры переключаются на торговлю нового контракта. Из-за этого усложняется анализ истории, так как в прошлом на разных промежутках времени торговались разные контракты. Поэтому в платформе ATAS был создан специальный тип контракта Continuous, продолжительный, который склеивает активные контракты на истории и делает автоматический переход на следующий контракт. То есть при установке этого типа контракта, активный контракт будет автоматически меняться на контракт с большим объемом. Замена происходит на следующий день, после того как дневной объем торгов будущего контракта превысит объем торгов текущего контракта. Добавляем вызванное. Помещая инструмент в «Избранное», мы таким образом создаем список интересующих нас инструментов, которыми мы будем часто пользоваться. К примеру, добавим платину, серебро. Переходим на вкладку «Избранное». Мы видим все инструменты, которые добавили. Здесь можно их произвольно перемещать по приоритету, как нам нравится, либо удалять при необходимости. Для открытия окна «Графика» выбираем нужный инструмент и нажимаем кнопку «Открыть». Точно так же это работает и для остальных окон платформы. Для изменения инструмента «Менеджер» также доступен из любого активного окна. На примере «Графика» это окно на панели инструментов «Изменить инструмент». Или аналогичный пункт контекстного меню». Та же логика работает и на остальных окнах платформы. Например, SmartTape, Tape, Prices. И так далее. Это все. Спасибо за внимание. Пока.